Карельский чай – это смесь черного цейлонского и зеленого китайского чая с добавлением иван-чая, брусничного листа, ромашки, листьев черной смородины, календулы, ягод барбариса, клюквы, черноплодной рябины и цельных ягод малины. Сочетание терпкости черного и свежести зеленого чая придает особенный шарм во вкусе. При заваривании дает настой красно-коричневого цвета с ароматом лесных ягод. Карельский чай укрепляет иммунитет, повышает настроение, бодрит и нормализует обмен веществ.